На наших занятиях мы будем не только познавать руны, но и изготавливать их. Для этого каждому из вас были присланы выбранные вами заготовки для рун. Разные деревья, разные энергии. Но не столько главный материал, сколько главное то, что вы в этот материал вложите. Мы будем резать руну на каждом из занятий прямо в процессе нашей работы. Заранее хочу вам сказать коллеги, что это вас не обязывает резать руну на занятии, но дает вам такую возможность. И моя к вам рекомендация и наверное просьба, если не закончить руну полностью в рамках тех того времени, которое мы будем отводить на этот процесс, то хотя бы ее начать обозначать. Это очень важно для для самой руны и наверное для вас. Все-таки не забывайте, что мы находимся в едином закрытом магическом поле в тот момент, когда мы работаем с магическим инструментом, в частности, в данном случае с рунами. Вы будете защищены и поддерживаемыми старой традиции северного мифа, поддерживаемыми в этом деле. И поэтому все, что будет происходить в момент нарезания и вырезания рун, в момент пробуждения этой руны в себе и переноса этого пробужденного качества на руну, оно не случайно. И вам так будет проще понять то, о чем вам первично рассказывают руны. А они ведь будут рассказывать уже на самом первом этапе изготовления образа руны, вы уже сразу увидите особенности своего сознания, потому что сколько людей у нас вот прошло через первый курс рунического факультета, сколько людей не вырезало занятия на занятиях руны, нет ни одной похожей руны, ни одной, все уникальные, хотя Образ их одинаковый, мы показываем их одинаково, конфигурация одинакова. Выставляете вы ее в самом себе и после того, как вы ее выставили в самом себе, вы отражаете ее на рунической заготовке и нет похожих. Никогда. И вот эта уникальность, которая первым показателем является уникальность вашего сознания, отразит руна. Да, я такая, потому что ты сейчас просто перенес, отразил себя в меня. Вот такое качество сознания. Смотри, у меня такая-то толщина вырезанных, вырезанного образа. Я захотела, чтобы ты покрасил меня именно так. Я захотела, чтобы ты сделал глубину именно такой. Ваша рука режет руну, не зная, почему она так режет, а руна знает. И после того, как руна готова, она вам показывает себя. Смотри, я такая, Потому что у нас такая сила, а вот такие у нас с тобой уязвимости, у, этой, у этого качества, у этого свойства. И нам сейчас с тобой есть возможность не просто изменить это, а осознать причину, откуда у нас появилась эта сила и где мы взяли эту уязвимость. Руны будут с вами разговаривать именно так, если вы будете слышать их тоже именно так, ваше взаимодействие будет как ученик, и учитель, где учителем будет руна. И каждая руна будет вас учить. Выбор материала абсолютно на ваше усмотрение. Те заготовки, которые вы получили от школы, вы тоже не, совершенно не обязаны их использовать. Были вопросы и будут вопросы, и поэтому я отвечаю вам на них заранее. Вы вольны взять абсолютно любой материал. Хотите кость, хотите камень, хотите тоже дерево, которое вы возьмете из леса. Используйте по возможности натуральный материал, используйте долговечный материал. Если у вас уже есть руны, с которыми вы работаете, ничего страшного не будет, если они подождут своего часа до того момента, пока вы не закончите этот набор. Не перемешивайте их. Эти руны, которые мы делаем, мы делаем не для мантики, хотя впоследствии вы можете использовать их и так. Мы делаем их для магической трансформации. Они будут работать как магический трансформатор и предназначены именно для этого. В первую очередь и только во вторую и в третью для всего остального. Поэтому сколько бы у вас не было рунических комплектов, сколько бы не было у вас рунических наборов, Никуда они не пропадут и всему будет свое время. И вы смело можете использовать их для мантики, как использовали ранее, если вы практиковали руническую мантику. Но вот с этим набором отнеситесь к нему, как к некому объему своего собственного выделенного сознания. Не насилуйте его раньше времени, пока оно не закончено. Это сознание не просто младенца, это сознание новорожденное новорожденного бога, новорожденного мира. Поберегите его, берегите свои руны, храните их в тайне ото всех, не показывайте их пока никому, а лучше вообще никому.